Сегодня мы будем рисовать спортсмена в шпагате по клеточкам. Отправо отступаем 16 клеточек и рисуем вниз две клеточки. Разукрашиваем. Теперь влево сразу рядом разукрашиваем одну клеточку синим цветом три клеточки фиолетовым цветом и одну клеточку вниз голубым. далее от отступаем одну клеточку и разукрашиваем ее голубым. четыре вниз клеточки красим фиолетовым и одну вниз синим. Теперь отступаем вниз три клеточки и разукрашиваем 5 клеточек фиолетовым цветом и одну клеточку вниз синим цветом. Теперь три клеточки также отступаем, одну красим клеточку голубую, одну фиолетовую. И опять вниз одну голубую. Вниз теперь одну клеточку с синим цветом красим. И четыре клеточки вниз фиолетовым. И одну вниз голубым. Сверху 7 клеточек вниз отступаем и одну клеточку рисуем голубую. И 6 вниз фиолетовым. Одну вниз рисуем синим клеточку, и одну вниз голубую. Отступаем вниз 9 клеточек и вниз фиолетовым рисуем 9 клеточек. Одну клеточку вниз синим и одну вниз голубую. Далее отступаем 11 клеточек и рисуем вниз одну клеточку синим. И одну вверх голубым. И вниз рисуем 9 клеточек фиолетовым. И одну рисуем синим вниз. Теперь отступаем 13 клеточек и рисуем вниз одну голубым. И одну синим вниз. И 6 клеточек вниз фиолетовым рисуем. Теперь 16 клеточек отступаем вниз и рисуем одну клеточку вниз голубой И рисуем вниз 26 клеточек вот до сюда, вот фиолетовым. Теперь 18 клеточек сверху и одну вниз синим рисуем. И 23 вниз рисуем фиолетовым, вот до сюда. И рисуем вниз одну синим и одну голубую вниз. Теперь 20 клеточек вниз и одну вниз синим рисуем. 15 вниз клеточек фиолетовым рисуем. Вот до сюда. Одну вниз синим и одну вниз голубым. 22 клеточки вниз отпускаем, рисуем одну голубую. И 6 клеточек вниз фиолетовым. И одну вниз рисуем в синюю клеточку, одну. Хоубы. Так, штаб. Раз, два, три, четыре. И на пятое рисуем 8 клеточек вниз. Фиолетово. Вот здесь рисуем 7 клеточек вниз. Вот до сюда. И одну клеточку вниз синим. Далее рисуем 6 клеточек вниз. Ой, не 6, а также 7. Далее вот отсюда считаем вниз 5 клеточек, а отсюда вниз 7 клеточек фиолетовых. И одну клеточку вниз голубые. Вот отсюда 7 клеточек отступаем и одну клеточку вниз синю рисуем. И 8 клеточек вниз фиолетовых. Теперь вот отсюда отступаем 8 клеточек вниз и рисуем одну, одну клеточку голубые. Теперь вниз рисуем 10 клеточек, до сюда И отсюда вниз 6 клеточек отпускаем, рисуем одну голубую. И одну синюю вниз. И 12 клеточек рисуем вниз фиолетовым до сюда. И одну вниз голубую. Отступаем сюда 6 клеточек, рисуем вниз. И одну голубую рисуем. Одну синим вниз. Одну синюю вниз не на сразу отсюда 15. Вниз фиолетовых клеточек. Вот до сюда. Отступала всего 8 клеточек, делаем вниз 4 фиолетовых. И затем делаем одну синюю вниз и одну голубую вниз. И еще делаем одну синюю и одну гобы вниз. И 8 вниз делаем клеточек фиолетовых сюда 12 клеточек вниз рисуем. И рисуем одну голубую клеточку вниз. И одну синюю вниз. И 4 фиолетовые вниз. То есть синюю голубую нина не я неправильно сказала, Вот отсюда рисуем до 17 клеточек вниз фиолетовых. Теперь отсюда 12 клеточек вниз рисуем и рисуем одну голубую. И одну синюю вниз. И 4 фиолетовые вниз. И еще 2 вниз. Фиолетовые. Теперь 16 клеточек сюда вниз, рисуем одну голубую и одну синюю. И 3 фиолетовые вниз. Теперь вот отсюда 19 клеточек вниз, рисуем одну синюю. И 2 фиолетовые. И вот отсюда рисуем сюда 3 клеточки и сюда 3 клеточки фиолетовые. 9 и рисуем одну голубую, 2 фиолетовые и одну голубую вниз, теперь также вниз 9 клеточек одну голубую, одну фиолетовую рисуем и одну голубую вниз. На одной клеточке ничего не рисуем, одну голубую вниз, одну синюю вниз. Теперь вот отсюда 5 вниз рисуем и 8 фиолетовых вниз. И вот отсюда теперь 10 фиолетовых вниз. Теперь отсюда вниз 9 клеточек и одну синюю. Одну фиолетовую. Одну пропускаем, а одну делаем голубую. И 6 фиолетовых вниз. 2 синие вниз. И 4 фиолетовые вниз. И 3 голубые вниз. Теперь также 9 клеточек рисуем одну синюю и одну фиолетовую вниз. 2 клеточки пропускаем и 6 фиолетовых вниз. Одну синюю вниз, одну пропускаем и одну голубую вниз. Семь фиолетовых вот отсюда вниз и одну синюю вниз. Теперь также 9 клеточек рисуем. Одну синюю вниз и одну фиолетовую вниз. Две пропускаем и одну синюю вниз. Пять фиолетовых вниз. И одну голубую вниз. Три клеточки пропускаем, и одну синюю вниз. И семь фиолетовых вниз. Вниз 9 клеточек 2 синие делаем. Три клеточки пропускаем, делаем 4 вниз фиолетовых и одну вниз синюю. 9 клеточек вниз делаем одну голубую и 2 фиолетовые вниз. 6 клеточек вниз и одну голубую вниз. И 3 фиолетовые вниз. 5 клеточек вниз и 2 голубые вниз. 12 клеточек вниз делаем одну фиолетовую вниз и одну синюю вниз. 6 клеточек вниз делаем одну голубую вниз. И две синих вниз. 19 клеточек вниз сделаем, одну голубую вниз. И одну фиолетовую вниз. 28 клеточек вниз сделаем, одну фиолетовую вниз. И одну синюю вниз. 25 клеточек вниз сделаем, одну синюю. И две голубые вниз. И одну фиолетовую вниз. 24 клеточки вниз и 2 синие делаем вниз. Затем две фиолетовые вниз делаем. И одну голубую вниз. 24 клеточки вниз делаем. Одну синюю клеточку. И одну голубую вниз. Вот такой спортсмен шпагате у нас получился. И потом подписываемся. И пишем комментарии.